Создано при поддержке образовательно-развлекательного паблика «Филиал Атеиста». Ссылка в описании. Всем доброго времени суток! Идеологические рамки всегда губительны для нашего разума. Даже если речь идет об идеологии пабликов воинствующих школьных атеистов-либералов. Адепты всяких там атео или итер от ортус каждый день повторяют догмы «Россия – империя зла!» «Русский народ – это рабы, которым никогда не стать европейцами!» Что делают бойцы воинствующего школу лолиберализма-атеизма, когда реальная история, мягко говоря, не соответствует подобному ментальному мусору? Признают свою неправоту? Ни-ху-я! Они пытаются подменить правду ложью. Причем с этой целью они готовы хавать самые упоротые русофобские выдумки, созданные какими-нибудь неадекватными украинскими либерало-фашистами. Нетрудно понять, во что превращается мозг всех тех, кто верит в эту чушь. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. В комментариях под прошлым видео мне написали, что Итер от Ортус – это один из нескольких нормальный атеистический паблик ВК. Но после того, как сейчас вы увидите разбор одного из постов этого паблика под названием «Почему Украина – это не Россия?», который написал его админ Ерей Тенгри, я уверен, у многих возникнут сомнения в нормальности этого паблика и его создателя. Прежде чем я начну, обращение к моим украинским зрителям. Если вы хотите создать свое независимое национальное государство, это ваше право. Я не буду пытаться оспорить существование Украины как государства с 1991 года, но пытаться подделать ради этого историю и вызвать у двух народов взаимную ненависть, это просто самое дно. Такую вредную лживую пропаганду необходимо разоблачать. И я буду рад, если вы поможете мне в распространении правды. Репост в мое видео в любую из своих социальных сетей. Сам пост довольно большой и зачитывать его целиком я не буду. Полностью прочитать его вы сможете, перейдя по ссылке в описании. Здесь я остановлюсь подробно на некоторых тезисах. Главным отличием России от Украины являются взаимоотношения власти и народа. Именно это отличает Россию от других славянских европейских стран. Странный сплав Азии и Европы в холопском менталитете и народном сознании. Здесь народ любит правителя, неважно хана, царя, генсека или президента. Любит независимо ни от чего. Россия — это страна покорных мазохистов. За какой такой народ, говорит автор? За себя? Окей. Не будем мешать автору любить всех президентов, царей или генсеков, но давайте сейчас сделаем так. Если ты русский и при этом не любишь всех русских правителей независимо ни от чего, то поставь лайк под этим видео. Если же ты любишь абсолютно любого русского правителя и привык быть покорным по отношению к любой, даже самой деспотической власти, то ставь дизлайк. Посмотрим, много ли среди нас наберется людей с холопским менталитетом. На самом деле россияне и украинцы очень разные по своему менталитету и сознанию. И даже 30-летние усилия российской, а позднее советской империи, не смогли стереть эти отличия. Некоторые диванные аналитики любят оправдывать что-либо словами «ну вот у них такой менталитет, что такое этот менталитет?» Есть воспитание человека. Оно может разниться не только от нации к нации и от эпохи к эпохе, но и от семьи к семье. Говорить о какой-то генетической предрасположенности к определенным чертам характера глупо. В плане национального самосознания у украинцев существует две диаметрально противоположных идеи – европейская и русская. Общество в Украине расколото на два лагеря еще со времен борьбы за власть над русскими землями Великого княжества Литовского и Великого княжества Московского. Но глупо отрицать, что второе в итоге победило в этой борьбе и объединило разделенный со времен падения Киевской Руси древний русский народ. Украина, как бы вы ни спорили, это европейская страна. Это объясняется именно европейским происхождением украинской нации и государственности. Ведь и Польша, и Литва, ставшие колыбелью украинской нации, это европейские державы со всем набором именно европейских государственных институтов. Я с полной уверенностью могу сказать, что Россия – это европейская страна. Государство, образующим в нашей стране народом, являются русские, восточные славяне с языком, относящимся к индоевропейской семье, христианского вероисповедания и европейской внешности. Вот вам научный факт, который хуй оспоришь. Согласен, что до 18 века в России было некоторое отставание от Западной Европы в светско-культурном и научно-техническом плане, из-за которого Русь оказалась на обочине европейской истории. Но мы ликвидировали его всего за несколько десятилетий, дав затем Европе и всему миру своих ученых, писателей, композиторов, путешественников. Скажите, совершила ли Украина что-то похожее на русский цивилизационный прорыв 18 века, пока была вассалом вкл и польши конечно нет а хвастаться тем что мы европейская страна просто будучи дешевой рабочей силой для польши и литвы это такое себе достижение причем сколько столетий прошло ничего не изменилось второй момент колыбелью украинской нации как и всего остального русского народа стала киевская русь а вовсе не польша и литва чтобы там не говорили всякие русофобы После уничтожения в ходе монгольского нашествия Киевской Руси в 13 веке восточные ее земли попали под власть татаро-монгольской Золотой Орды, а западные, Украина и Беларусь, были отвоеваны у татар литовцами в начале XIV века. Обратите внимание, как искусно здесь искажается смысл предложения с применением слова «отвоеваны». Вот только под словом «отвоеваны» нужно понимать «сменили хозяев». С XIV века западно-русские княжества фактически стали вассалами Польши и Литвы, и даже после этого выплата дани Золотой Орде не до конца прекратилась. Она была возобновлена в момент, когда Литва была в союзе с Мамаем. Известен также ярлык Золотой Орды к польскому королю Ягайло, предполагавший не только сбор Золотой Ордой дани с украинских земель, но и не признававший полный переход этих земель под власть Польши и Литвы, вплоть до конца 14 века. Кстати говоря, в северо-восточной Руси, Московском княжестве, ключевые элементы ига были ликвидированы в то же самое время, что и в Южной Руси. Именно в 14 веке прекратилась и влияние ордынцев на выбор главного правителя Руси, великого князя Владимирского. Украинская нация и ее менталитет сформировались в 14-15 веках на территории одного из наиболее прогрессивных государств Европы своего времени – Великого княжества Литовского. И прогрессивными эти государства были прежде всего с правовой точки зрения. Речь идет о так называемом «магдебургском праве», которое было впервые изложено не в ВКЛ, а в свободных немецких городах и лишь позже через немецких купцов проникла в польские и литовские города – да и коренное население завоевало эти права для себя далеко не сразу. К тому же надо учитывать то, что в феодальную эпоху большинство населения государств обитало в сельской местности, на которую это право не распространялось. Что касается норм права, то сразу видно, насколько автор не интересуется историей и культурой своей страны, если не знает о существовании таких норм права, как «Русская правда» и «Судебник Ивана III, которые были передовыми для своей эпохи. Конечно, зачем нам это изучать? Это ведь не вписывается в нашу установку, что Россия — это страна холопов и рабов. Украинцы издавна не привыкли быть бесправными холопами, в отличие от русских московитов, которых после татаро-монгольского нашествия и завоевания Золотой Ордой Восточной Руси приучили к рабству и бесправию, восточной деспотии, где хан — это бог и хозяин для всех. Да? А что же это тогда войско Запорожское подняло восстание против Польши и свободолюбивые украинцы присягнули на верность кровавому деспоту московскому царю? Сильнее всего пострадали от нашествия Орды именно южно-русские княжества, тогда как северо-запад Руси завоевания татаро-монгол практически не затронули. А как насчет того, что в России произошла целая череда дворцовых переворотов и революций, в ходе которых свергали как раз плохих правителей, и не последнюю роль в этом играли народные настроения? В Украине за последние десятилетия произошло уже несколько оранжевых революций. Только стало ли там жить лучше? честно. Можно сколько угодно хвалиться о том, что мы не привыкли быть бесправными холопами, но при этом верить на слово каждому проходимцу и ставить во власть того, чьи речи о свободе, праве и европейских ценностях слаще и приятнее. Да еще и делать это путем бесконечных переворотов и революций, которые уж точно не способствуют полноценному мирному развитию страны. Именно Украина, даже в плане языка, является прямым наследником Киевской Руси, которая продолжала развиваться в составе ВКЛ, 85% населения которого были именно русские, в то время как Московия и Восточные княжества была улусом Золотой Орды. И только в начале 18 века Московское царство окончательно начало называть себя Россией. Исходя из всего этого, именно литовцы и поляки для украинцев могут считаться братьями в первую очередь, а не Россияне, как нас пытаются убедить лживая пропаганда Кремля, перевирая историю. Итак, давайте по порядку. Термин «Киевская Русь» — это советский новодел в терминологии, которым к тому же названо не государственное образование, а исторический период народа под общим названием «Русь» — предков нынешних русских, украинцев и белорусов. Большая часть Великого княжества Литовского в этническом плане, и тем более в политическом, — это поляки и литовцы. То, что в украинском и белорусском языках так много совпадений слов с польскими, говорит лишь о том, что эти народы длительное время входили в состав Польши. Пребывание лишь некоторой части северо-восточной Руси у лусом Золотой Орды не говорит о том, что русские превратились в татар. Скорее наоборот, если у современных русских и есть какие-то примеси татар или финно-угров, то это лишь говорит о том, что остальные нации растворились в русской нации, как кровно, так и культурно. А на современных потомков монгольских народов русская культура оказала такое существенное влияние, какое украинцы никогда бы не смогли оказать на Польшу. Что касается названия «Московия», оно применялось в отношении Руси только некоторыми западными странами. Русские, разумеется, так себя никогда не называли. Название «Россия», как греческая транскрипция слова «Русь», употребляется еще с X века в византийских церковных источниках. Гириллическое написание этого названия началось с 14 века, а современное название «Россия» начало употребляться с середины 17 века. Например, в грамоте молдавскому воеводе от 7 февраля 1654 года впервые был использован титул «Всея великие и малые России самодержца». Основной тезис этого текста «Орда приучила русских быть рабами и холопами, а Украина этого избежала». Самое интересное, Русь освободилась от иго. Стали ли русские восхвалять своих бывших поработителей? Чё, ебанутая, что? Конечно, нет! А вот авторы данного высера чуть ли не в каждом абзаце готовы в ноги целовать Великое княжество Литовское, фактически завоевателей украинских земель. Хотя этого государства уже давно нет. И после этого вы обвиняете нас в каком-то холопском менталитете? Как можно понять, попытавшись разобраться в истории, переверает ее вовсе не лживая пропаганда Кремля, а тупая укранацистская конспирология. Тот псевдоисторический бред из паблика, который мы только что разобрали, настолько туп и примитивен, что любые профессиональные ученые – русские, украинские, советские или западные – смогут над ним только посмеяться. А вот малообразованных школьников-подписчиков паблика Итер от Ортус, в котором каждые пять минут постятся цитатки Верховного Божества Админа, зомбируют дешевым и либерастическим догматизмом, внушая ненависть к реальной русской истории, которая, конечно, не безупречна, но хотя бы достойна того, чтобы любить ее и интересоваться ей. Ну а с вами был Аззи. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи. Пока-пока.